Приветствую вас, зрители и подписчики моего канала, с вами Венна. мы продолжаем прохождение исторических сражений. Сегодня у нас сражение в наполеон товар и битва нам предстоит при Линьи, произошедшая 16 июня 1815 года. Решила судьбу Наполеона и стала предвестницей конца 100 дней его владычества. Он одержал победу, но позволил Блюхеру уйти, что вскоре стало причиной его падения. Для начала давайте-ка поговорим насчет этого сражения при Линьи. Оно является последней победой Наполеона. Ну, то есть, реально, последней победой в битве Наполеона. С, в следующее сражение у него предстояло с, получается, Веллингтоном уже. То есть, это выходит уже битва после того, как Наполеона отослали в изгнание, после того, как он вернулся во Францию, и после того, как он стал снова императором Франции. И он уже некоторое время смог повоевать с союзниками, то есть поэтому и называется данный период как «100 дней». То есть он 100 дней, если не ошибаюсь, справил и воевал с союзниками, одерживал победу за победой, потому что союзники были разрознены, как обычно. Как обычно, они думали, что Наполеон очень слаб, и потому разбить его будет очень легко. И войска были примерно одинаковые, что у Наполеона, что у союзников, так что он их разгромил одного за другим. И уже практически Наполеон, можно сказать, ну, утвердился во Франции. Потому что если бы он еще одержал победу при Ватерло, то даже, даже неизвестно, что бы еще происходило. Какие события. Так как у Наполеона реально был уже авторитет просто безграничный. Что типа он воевал до этого, разничтожал противников с большими войсками. Что сейчас, когда он вернулся во Францию, народ ликовал, кстати. Да, вот Наполеона они и вправду желали увидеть, потому что... Э, я не помню, какая царствующая была династия во Франции, но, в общем-то, по-моему... Ну, не, я не буду говорить, я ошибусь. В общем-то, династия королевская вернулась после того, как Наполеон изгнали. Народ почувствовал, что королевская династия вообще насрать на их желания, на, народа, что не слушает его, что, в общем-то, все очень плохо в стране стало, и из-за этого они захотели, чтобы Наполеон вернулся. Наполеон вернулся, и, в общем-то, народ ликовал, Короля бы посадить на пику, либо же гильотину ему дать, но он, по-моему, успел сбежать, если не ошибаюсь. Так что буквально еще был один шаг до очень жесткой победы Наполеона, но этот последний шаг, к сожалению, для Наполеона оказался последним в его, как сказать, военной истории. Ну давайте не будем о грустно, пока у нас битва при линии, которая была последней в его карьере. Я эту битву не играл, тоже не знаю, что это за битва. А, давайте я еще скажу насчет того, кто были командующие и какие, какие были силы сторон. Командующие были генерал, или, точнее фельдмаршал Блюхер у Пруссии. Со стороны Франции был, получается, командующий, конечно же император Наполеон, а также маршал Ней. У Блюхера имелось в распоряжении свыше 90 тысяч человек при 216 орудиях. У Франции, то есть у Наполеона, было в распоряжении 75-80 тысяч человек при 210 орудиях. А потери были следующими. У Пруссии 20 тысяч человек и 40 орудий. У Франции около 11 тысяч человек. Так что вновь оказался Наполеон в невыгодном по численности положения, конечно, это не такой уж и большой разброс, но все равно 15-20 тысяч человек могут решать, в принципе, реально многое. Так что давайте посмотрим, каким образом Наполеон здесь победил. Последствия, в общем-то, этой битвы были не очень большие. Просто вот именно, что это последняя победа, одержанная Наполеоном. А следующее вот сражение вот реально могло бы решать очень много если бы... Наполеон бы одержал победу над Веллингтоном, причем, если бы еще и потерял бы не так много людей, то Британия, в принципе, могла бы выйти из войны даже, или просто отступить из Франции и больше туда не высаживаться. Военный должен быть реалистом, и я не обольщаюсь насчет Лейпцига. Куда хуже предательство. Можно сказать, я был рад отправиться на Эльбу. Только бы подальше от моих собственных маршалов, этих лживых перебежчиков, ищущих только личной выгоды. Но что такое Франция без Наполеона? Ныне мы выступаем вновь единым фронтом. Нейс держит Веллингтона, а я одним ударом покончу со старым болтуном Блюхером. В общем-то... Да, данная битва, в принципе, могла бы многое решать, если бы он реально разбил Блюхер и захватил бы его, например, в плен. Но Блюхер был не так прост. Этот старый Пройдоха еще хотел повоевать и дать Наполеону по его. Ну, в кавычках наглой рожи. В общем-то, что мы представил в следующем сражении после этого. 16 июня 1815 года. Войска Плюхера заняли несколько городов по берегам реки, протекающей через Линии. Я приказал Ван Дамму взять Сент-Амант и Сент-Амант-Лаэ по левому флангу. На центральном участке фронта Жерар получил приказ взять Линии. Наш правый фланг надежно защищен кавалерийскими отрядами. Им приказано атаковать левый фланг прусской армии, войска, стоящие возле города Тангридов. При этом нельзя упускать из вида блюхера. Этот старый лис подготовил мощный резерв, состоящий из пехоты и кавалерии. Так, окей, я понял тебя, Наполеон. Но сначала давайте посмотрим на карту, потому что я даже не знаю, что это за карта. в Первый раз ее в жизни вижу. Потому что предыдущие, в принципе, битвы я частично видел. То есть я как бы их не играл, но я частично видел. Возможно, в коллективной игре играли мы их как-то... Возможно, я видел где-то видео. В общем, попадались мне. Вот это вот я как в первый раз вижу, и она мне кажется реально очень интересной. Почему? Потому что я вижу в дальнем конце вот здесь один мост. Переправа, которой можно реально зайти в тыл Блюхеру. Причем еще даже с возвышенности здесь можно зайти. Вопрос в следующем. Хватит ли у меня времени? Да, потому что я помню, как я играл... Битву, если не ошибаюсь... Блин, забыл, какая битва была. Ну, в общем, в болотах мы там воевали. И там времени было очень мало. 40 минут мне не хватило почти, чтобы выиграть. Я там чуть-чуть буквально... Чуть-чуть вот секундочку я бы проиграл бы. Но там я победил все равно. Так, ну, вот тут давайте посмотрим. Тут у нас очень много кавалерий на центре, я смотрю. Вообще у нас центральная позиция очень сильно укреплена. Поэтому здесь, по сути, мы должны нападать. У Блюхера есть распоряжение артиллерии, мне интересно. Нет, ее вообще нету, да? А, не-не-не, есть, да. Тут очень две хорошо укрепленные позиции батарей, и я даже не знаю, как мы будем их штурмовать. По сути, если я по центру пойду вот здесь, да, то тут это будет просто конечное, скажем так, для моих войск, они тут же все помрут. По центру атаковать, как нам рекомендовал Наполеон, что-то мне вообще неохота. Тут такие огромные резервы, если я сюда ворвусь, меня просто разничтожит абсолютно все. Прорваться будет невозможно. Ну, давайте посмотрим на наш правый фланг Тут, получается, есть одна переправа, да, и вот тут еще одна переправа. Если мы сможем вот так вот зайти, то, в принципе, в городе разбить войска будет несложно. Если так подумать, да, но тут же можно перейти. Хорошо, что мосты они не забаррикадировали вот своими вот этими... Как сказать, не знаю, правильно. Рогатками, по-моему, они так называются. Рогатки. Если бы они сюда их поставили, нам бы реально было бы очень больно. Так. М -м -м. Не, ну центр сразу отметаю я. Вот это вот... Вот этот вот, как сказать, позиция, она вообще ужасная. Атаковать ее невозможно. Не, ну можно, в принципе, попробовать по-другому. Разбить вот этих вот мушкетеров... Сначала уничтожить здание, да, вот эту ферму. Ее, в принципе, разбить, ну, то есть превратить в хлам, в развалины будет несложно. И все войска там будут погреблены. Останутся только мушкетеры. Уничтожить мушкетеров тоже будет, в принципе, несложно. Конечно, мы там потеряем состав, человек на, как минимум 120. Ну, 100, возможно. Если подкатим пушку, возможно, мы даже сможем как бы, без потерь особо разбить их. Просто это очень много времени займет. Вот в чем проблема, да, и надо постоянно контролить. Ну ладно, окей, мы их как будто убили. Я прохожу дальше, и что тут я вижу? Тут, в принципе, надо все равно обходить противника с флангов. Тут, правда, гренадеры будут по нам в стране. Ну, можно будет попробовать их обойти, да, они не могут попасть по нам. Разобьем вот эту кавалерию, окейушки. Ну тут еще гренадеры стоят, и тут еще мушкетеры. Там еще он есть резервы. Так что, если даже мы вот сюда попадем, тут еще далеко не все будет окей нас еще могут вполне разбить вот эти вот гренадеры, мушкетеры. тут кавалерии очень много, они будут нас просто реально месить здесь. я потеряю как минимум там три отряда, у меня тут всего-то их четыре. надо будет значит центра послать. а, ну нет, мы тут уже можем, да, их перегруппировать получается. М -м -м, ну в принципе интересный план, но он очень сложен в осуществлении, зато довольно быстрый. если подумать, потому что если обходить полностью вот это все дело это займет очень много времени. Это займет как минимум 10 минут. Ну, даже больше, наверное, да, даже больше. Мы дойдем сюда где-то за 15-20 минут вот здесь встанем, начнем их обстрелить, окей, мы всех их убьем. Даже резервы сможем убить. Но дальше как делать? Тем более, что тут батарея будет установлена, она будет постоянно по нам стрелять. Что тоже неприятно. Короче, я даже не знаю, что тут делать. Хм. Ну а правый наш фланг. Ну правый фланг по-любому я посылаю в обход. Потому что ну тут просто нет шансов нападения напрямую. Хотя нет, подождите, мы же вот здесь сейчас расположены. А, мы вот здесь, да? Хотя почему нет-то? Можно попробовать? Да, кстати, с чем черт не шутит. Вот по центру сюда точно мы не заходим. Или зайти. Просто я думаю, как мы будем обстрелить мушкетеров? А, ну хотя, подождите, у нас тут есть застрельщики, да? Или нету? А, нет, как, как, как специально, да? Разработчики подумали об этом. Они просто одних сюда поставили застрельщиков. А тут вообще ни одного нету. Хм. Блин, короче, тут либо туда идти, либо сюда идти. Но если мы здесь даже всех убьем, и что тут мы получим, какое преимущество? Ну окей, мы сможем здесь пройти и здесь пройти. Но это очень-очень-очень много времени займет. Да. Я думаю, вы уже поняли, что любую битву здесь надо планировать заранее. Потому что если я буду планировать ее во время сражения, скажем так, это будет финальное. Мы сразу проигрываем и вообще без проблем. Противники побеждают. Если бы я играл бы на бронзе или там на серебре, я бы, наверное, мог бы вообще спокойно играть в реальном времени и без проблем уничтожать врага. Но вот как раз-таки из-за того, что я играю на максимальном уровне сложности здесь нужно планировать каждый шаг. Просто каждый шаг, потому что потери даже одного отряда может обойтись очень дорого. Так что я и поэтому и планирую каждый шаг, чтобы не потерять очень много людей в какой-то момент. Я так понимаю, у нас нет конной артиллерии, только вся вот такая пешая, которая очень медленно передвигается по полю боя. Но это плохо. Такая артиллерия нам вообще здесь реально очень... Не нужна совсем. Нам бы ну, тут конную бы дали, бы лучше, которая быстро передвигается. Которая быстро разворачивается. Наносит, конечно, меньше урон, возможно, чем 12-фунтовая артиллерия, но... А, это даже 6-фунтовая. Ё-пра, Это вообще получается такой мусор. Ну ладно, это не мусор, но в смысле это... Очень глупо. Почему нет у нас конной артиллерии здесь? Ну, видимо, значит, по-любому мы должны эту артиллерию сюда подкатить и расстрелять вот этот центр. Но можно попробовать, конечно, пострелять по центру. Правда, я думаю, что нас вот тут сверху просто разобьют. И артиллерия уже не будет буквально через минуты две-три, Она уже будет разбита. Ну, давайте так и сделаем. Ладно, все-таки я попробую по центру пройти немного. Вот именно что немного. и не всеми войсками сюда пойду. Хотя, блин, у меня тут очень мало пехоты. Если даже сюда один отряд посылаю, уже пехоты очень мало. Так что давайте одних гренадеров туда пошлем. Все остальные отряды я пересылаю вот на этот фланг. Мы здесь сейчас нападем на гренадеров, которые находятся внизу. Плюс у нас есть здесь артиллерия, которая тоже подкачу и постр... постреляю по гренадерам и по другим войскам, которые расположены в этой деревне. В общем-то так пока. Я не знаю больше, какие еще варианты тут придумать. Ну а кавалерия у нас потом, после того, как мы победим вот в этой деревне... Ну мы, конечно, будем когда воевать, тоже я их буду посылать в атаку. Правда здесь очень опасно их посылать в атаку. Да, вот эти вот рогатки могут реально всех убить кавалеристов. В общем-то, как только раз, расправлюсь с этой деревней, я кавалеры пошлю, наверное, просто во фланг э, вражеской армии, когда уже, наконец, моя армия перегруппируется вот здесь. Все-таки я решаю, что да, лучше всего будет сделать так, как я хотел во втором варианте. А, блин, взять, может быть, даже сюда атаковать. Но ну, нет, тут будет артиллерия по нам вести огонь. Просто, чтобы уйти из-под из огня артиллерии, чтобы зайти во фланг, я буду обходить такой огромный-огромный путь. Ну, а эта артиллерия, она, конечно, тут будет стоять, потому что, ну, просто нет это смысла ее послать в атаку. Ну, точнее, во фланг. Она будет очень далеко идти, очень долго. Пускай она обстреливает эту дере деревню-ферму. Так, ну а эта армия, я не знаю, что ей делать. Ей тоже есть, что ли эти во фланг. Это очень долго. Хм. А может тогда ее на центр даже послать? Блин. Реально, я очень долго думаю. Я, наверное, потом пропущу просто этот момент. Да, это, конечно же, в самом начале я теряю очень много кавалеристов. Ну, короче, да, я вот если кто не видел, как сказать, момент, этот, я решил, что лучше всего будет поступить так. Взять, короче, зайти нашим правым флангом справа. Вообще, прям далеко справа заходим мы здесь. По центру я немножко оставляю войск, чтобы просто размансить вражескую армию немножко. Да, не с целью, чтобы там ват атаковать, а чтобы просто размансить немножко. Тут мы сейчас разворачиваем орудие. Вот, блин, не знаю, правда, они достают или нет. Нам бы вот эту ферму разбить. Наверное, кстати, не достают нихера они. Ну, сейчас посмотрим. Да, всех в очень далекий посылаем обход. Центр. Это очень больно будет атака. Это практически ноль шансов на то, что она удастся. Ну, очень маленький шанс. Скажем так, если только бот не будет тупить, конечно, тогда мы сможем выиграть атаку. Это чистейшее самоубийство, и поэтому мы идем в очень далекий обход. Давайте все идите быстрее бегом. Нам потому что нужно быстрее захватывать территорию. Ну, то есть, точнее, уничтожать вражеские войска, чтобы, в общем-то, атаковать. Так, ага, вы видим, что стреляет, но очень-очень-очень фигово стреляет, короче. Видимо, не будет попадать. Давайте-ка разворачивайтесь, вам надо где-то вот здесь встать, я думаю. Да, вот тут, тут прям идеальная позиция. В принципе, недалеко ехать. Давайте все бегом передвигайтесь. Потому что, чтобы, во-первых, под огонь артиллерии не попасть, которая очень больно стреляет... А также, чтобы. Чтобы можно было обойти их со стороны, где меньше всего войск. По центру атаковать, потому что довольно опасно. Как я уже неоднократно сказал. Еще скажу не один раз, наверное. Так что мы сейчас будем, да, вот здесь атаковать. Давайте вот сюда становитесь. Вот здесь вот. Прям вот идеально. Буду замедленно, потому что, я как и говорю, каждая потеря в этом сражении очень больно для нас сказывается. Любая потеря. Наверное, займем эту ферму, кстати, возможно. И, наверное, давайте ее тут поставим в другой отряд. Чтобы этих мушкетеров извести, чтобы их уничтожить. Так, ой-ой-ой, там какие-то прям снаряды вообще жесткие летят. Точно так. Да, кавалерия у нас вообще уходит. Прямо на крайний левый фланг. Вот здесь встанет у нас. Будет ожидать приказов. Смотрите, какая хрень происходит. Тут они нападают. Тут они тоже нападают. По всем флангам решили нападать, они а не резко. Не знаю, с чем это чем это обусловлено. Наверное, тем, что у меня пушки сюда были подвезены. Я только на это могу списать, почему они начали нападать. Потому что в предыдущий раз они нападали уже просто так. Реально, они увидели мои пушки, они начали нападать. Но сейчас они нападают, похоже, потому что сагрились. На, на то, что мои войска сильно близко подошли, но при этом я и не стал переходить, ничего делать. Ну, в общем, они сагрились, и это для них огромная проблема, скажем так. Потому что они сейчас будут разбиты. Вот тут единственный очень важный момент сложился. Ну, точнее, опасный. <coughs> Его мушкетеры выдвинулись в атаку. Я сейчас просто пойду в рукопашку, потому что надо их приостановить. Как можно быстрее. Вот тут непонятно, что творится. Потому что вроде как мы стреляем, стреляем, а толку никакого. Ну, похоже, потому что они сидят где-то, блин. За каким-то лесочком. Отходим назад. Надо, чтобы они попали под обстрелы картечи. Картечницы мои. Так, что там, все отвели, нет еще? Так, давайте, разворачивайтесь. Мне надо, чтобы они перешли мост. Как они только перейдут мост, мы сможем нашу кавалеру послать в атаку и атаковать их. Ну сейчас, конечно, мы тоже можем атаковать, но это будет не очень эффективно. Блин, они закрыли мои, <laughs> мои закрыли их телами. ⁇ -мо ⁇ вы что делаете, ребята? Так, здесь надо кавалеру послать с фланга. Здесь я не успел поставить их в коре. Бегите тогда сюда. Что могу сказать? А что артиллерия наш не стреляет? Ну или как-то не очень круто стреляет, я бы сказал. Чё за херню вы сделали? Ё-моё! Жопой встали, чтобы вам в жопу настреляли, ребята. Великолепная вообще тактика. Называется... Подставив жопу, наверное, я бы так назвал бы эту тактику. Блин, ее мое, ну что за херня-то, ребят? Быстрее, тут переходите реку. А тут да, я, блин, зафейлил, конечно. По идее, сейчас эта кара должна все поправить. А, окей, тут у меня оказывается они еще и не попадают, Ух ты ее мое. Тогда придется, значит, кавалеры послать в атаку. Хватит стрелять. Блин, да ни хрена, не каждый у них, каждый патрон попадание, попадание, попадание. Вы чё, смеетесь? Как это вообще возможно? Так, кавалерия, давайте-ка за своих солдат сзади становитесь. Писец. Короче, жопа, тут надо быстрее кавалерию послать в атаку. Без кавалерии тут, а то сольемся. Ну, сука, мать, его нахер. Просто я не могу, блин. И мне материться охота. Как они вот стреляют, попадают, мои пушки не попадают. Тут тоже какая-то просто ерунда происходит. Сука, отходите нахер отсюда. Долбоебы. Пиздец. Без... Сука, они уже отступили, ё-моё. Ну чё прикалываетесь? Как так возможно? Так, ну хотя бы тут стрельба более-менее пойдет. Тут я не знаю, что происходит. Они не могут попасть вообще никто, да? Зато враги попадают постоянно. Попадание, попадание, попадание, попадание. Ну, попадите хоть разок, -мо. Что за херня-то? Вы же, блин, видите их? Ага, вы их нихера не видите, великолепно. Поэтому, блин, такое дерьмо и происходит. Отступайте дальше тогда, я не знаю, что еще тут остается делать. Отступать, отступать, еще раз отступать. Так, наконец-то здесь мы разобрались с кавалерией. Конечно, я потерял очень много людей, блин, из-за этого. За тупо моего. Тут еще я потерял артиллерию Моя затупо. Вот затупа Ну -мо. Тут даже конные шассеры расстреляет, И то все равно попадания очень фиговые У нас уже столько человек погибло У них очень мало Мы уже должны по идее были расфигачить всю их армию Мы не можем так никого убить Тут все наконец-то мушкетеры отступили Заходите с фланга на них. Ой, тут еще подходят мушкетеры, ё-моё, как вы заколебали, ребята. Харе уже нападают на мои пушки, бедные. Мои артиллеристы там просто, наверное, молятся богу, чтобы их, блин, не убили. Ну, артиллерия чё? Артиллерия, короче, нихера не может попасть так. О, нет. Так, ну гренадеры одни уже убиты, отряд. Еще остался один. Не, похоже, стрельба это вообще наше самое слабое, что вообще возможно в игре. Поэтому использовать стрельбу. Это себе же, как сказать, э -э себя не любить. Так, ну зажали мушкетеров со всех сторон. Они должны, по идее, сдаться. Ну, не сейчас, конечно, но, в смысле, они вообще должны сдаться, по идее. Я так думаю. Так, тут все так же продолжается эта байда со стрельбой. Ни мои пушки не могут попасть, ни мои солдаты не могут попасть. Никто не может попасть по врагам. Гранадеры просто неуязвимый отряд, походу, у нас тут оказался. Да нахера вы их с двух сторон зажимаете, блин? Отступайте. Ну офигеть, сколько людей, блин, и не могут убить их так. Так, вы по своим-то не стреляйте. Давайте вот так вот, что ли, подойдите. Наконец-то, здесь их расфигачили. Отлично. Вот Какая-то одна победа у меня есть в этой игре. Вот так вот растянитесь. И видите огонь. Там, я смотрю, еще подходят гренадеры. Так, давайте ведите огонь. Ну уже добейте их. Черт подери. Что мне сделать, чтобы вы их наконец убили? Ну. О, 6 человек убили. Ну все, отступайте, отступайте. Уходите отсюда. Сволочь. ух Ух! Какие. Какая стрельба. Жесть. Тут все так же, мы не можем убить один отряд чертов гранадеров. Офигеть. Ну, я думаю, все довольно неплохо, если так подумать, да? Я думаю, если подумать, все неплохо. Стреляйте по мышкетерам здесь. Стреляйте по ним. О, вернулись, кстати, эти шассеры. Давайте возвращайтесь быстрее. Кстати, эти пушки тоже можно теперь забрать. А, у меня тут еще, оказывается, рейтары были. ё я и не знал. Так, ну ок окей, конечно. Я понимаю вашу ненависть к конным шассерам за то, что они лохи драться не умеют. Но не надо их расстреливать. Пожалуйста. Опа, опа, опа, опа. Я смотрю, у них идет кое-что уже поинтереснее. Кавалерия вся выдвинулась вперед. По кавалерии огонь. Так, тут что такое? А, тут, блин, типа эти застряли у нас. Войска противника. Отступайте. Отступайте все. Надо дождаться, пока драгуны подойдут сами. Но они, по-моему, или будут подходить. Нет, они... Да, они раздумывают, но похоже, похоже они передумали. Может быть, их подтолкнуть немножко к действиям? Нет, я думаю, это не самое лучшее, что бы я мог тут придумать. Давайте просто встанем в коры. Два коры. Третий отряд пускай стоит просто, ждет их к себе. Давайте, активируйте свою картечь и огонь. Ай-яй-яй, конечно, своих, блин. Вы хорошо покосили. Нет, тогда давайте ядра. Ядра, потому что нет. Какая-то чертовщина получается. Но тут человек сколько? Человек всего лишь 10 погибло. Всего лишь навсего. Но мы так тут не смогли прорвать оборону. Тут мушкетеры все также установлены. Стоят, держатся. Правда сейчас драгуны погибнут. Тут этот для нас приятный бонус. Далее получается, сколько у него еще конников. Но ну, у него, по сути, всего один конный отряд остается драгуном, потому что вот данные гусары от меня точно смогут погибнуть вот с помощью вот этих солдат. Я просто поставлю их в коры, да и все, и буду ждать, пока они нападут. Давайте-ка тут расположим их как-нибудь поудобнее. Пока все довольно неплохо, конечно, жаль, что вот тут пушки у меня были уничтожены. Ну, по факту, да, их больше нету. Хорошо, что вот тут еще осталась одна пушка, и тут одна пушка. Правда, тоже то, что я тут тупил долго, блин, вот этот лес долбанный, который не могли попасть никогда в жизни мои шассеры. При этом вражеские гренадеры постоянно попадали, я не понял юмора. Почему они не могли попасть? Так, ага, драгуны почувствовали, видимо, жаркое, что из них сейчас получится, или смятку яйцо. И, короче, убежали. Так, тут тоже войска отступили. Короче, сейчас вот этот мост он вообще свободен. Здесь тоже можно переходить. Так что, знаете, сейчас я перед таким выбором. Либо пойти в обход, короче, в далекие вражеских позиций, либо же попробовать найти по центру. Но по центру очень опасно. У нас времени еще дофига. Еще 30 минут, а мы уже почти что, ну, половину сражения прошли. Так что можно попробовать пойти вот тут, через этот мост, потому что тут все равно никого нету. Занять вот здесь какие-нибудь далекие позиции, постепенно подвигаться к их войскам. Давайте гусаров идите обстреливать. А куда пошли вот эти отряды, мне вот интересно? Ну, то есть драгуны. Это Вообще далеко-далеко убегают. Так, у нас еще много кавалерий, кстати. Давайте-ка мы ее установим где-нибудь пока что здесь. Потому что я боюсь за их сохранность, скажем так. Хотя, чего я боюсь? Да, пускай они переходят реку. Там все равно кавалерии, можно сказать, нету. Идите сюда, нападайте. Так, давайте в коре становитесь. Чик-чик-чик-чик-чик. Каре. И сейчас еще вон шассеры будут стрелять. Ой, капец, ребят. Ага, там я смотрю, он пехотинцев он послал. Так, ну окей. Так он всех, я смотрю, послал в атаку. Стойте тогда с кавалерией. Да. Не будем спешить с ней. Нам надо сейчас отбить главное нападение вот этих вот э, пехотинцев, которые там, похоже, намереваются подойти к переправе, мне так кажется, по крайней мере. Так, все, кавалерию мы разбили. Давайте идем дальше этими тремя отрядами. Здесь сейчас где-нибудь займем позицию. Чё, куда убежали драгуны, я без понятия. Они, похоже, что затупили и просто куда-то убежали. Да-да-да, возвращайтесь, возвращайтесь, возвращайтесь. Нам лишних потерь не надо. Так, что делать противник? Я не понимаю пока. Тут, кстати, пушку надо... А, но ну они и так стреляют ядрами. Слушайте, а вот там очень интересный момент. Там есть генерал, который прям-таки ждет, когда его убьют. Уже, наверное, резервы задействовал бот. Давайте сюда передвигайтесь. Потому что я вижу тут мушкетеров, можно было бы их с двух сторон сейчас зажать. Орден группы! Орден группы! Давайте все сюда пока. Да, да, да, смотрите, они идут в атаку. Четко идут в атаку. Прямо, вот, ну, по-любому. Так что давайте мы сейчас вперед пошлем наших солдат, чтобы они могли с ними подраться. Это вы зря, это вы зря. Стреляйте лучше. А, это не те солдат. Окей. Блин, капец, не стреляют. <решил> не на тех вы напали. <решил> а? Куда? Куда? Сука, дебилы! А эти чё куда? Кто это такие, ёбмо? Чё это за чубчи из Бразилии, которые побежали вперед куда-то? Или нет? Даже не знаю, как бы их установить. Да, конечно, дебилы вы, ребята. Пушки занимайте или что, они вам больше не нужны? Типа, все, г -г блин, написали, вышли. Чего вы делать, е-мое. Пипец, вот придурки, а? Ладно, хрен с вами. Если даже вы сейчас их убьете, мне больше от вас ничего не надо. Или, типа, они сказали, все, там, посуточная оплата. Деньги закончились у вас. Типа, все, мы уходим. Я устал, я ухожу. А, блин, ну тут, короче, я немножко неправильно сделал. Надо было кавалеры послать в атаку. У меня что-то пехота пошла в атаку. Ну же, ну же, ну же. Да, блин, какие ядра нахер вы свои ядра заберите, блядь. Стреляйте картечью. Так, так, так, стреляйте по ним Картечь хорошо надамажила, я смотрю А, или они еще даже не стреляли, походу Вот сейчас будут стрелять, точно Ну, вот тут они в край сами стреляют Куда-то, где там никого нет вообще по своим не забывайте стрелять, потому что они ублюдки, отступили, взяли. За это они поплатятся. Да нападайте сзади уже, забили. Забили, заголебали уже. Так, сзади налетели на них Отлично, отлично, отлично, прямо их прижали Еще и обстреливаем их одновременно с этим Не-не-не, нападайте вот на тех Которые с нами сейчас перестреливаются отступили наконец. Так, тут все отряд загасили, хорош. Не, не, вы можете в принципе дальше драться с ними, просто режьте. Так, кавалерия здесь напала, все отступают, ублюдки. Ну что, Блюхер, у тебя осталось совсем мало войск. Сдавайся. Давайте на гренадёров. В атаку. Давайте все солдаты в атаку. Отлично. Еще минус один отряд, да? Всех разбили их тут? Да, их разбили. Великолепно. В атаку на Блюхера. Забрать их генерала. Давайте сделаем то, что не сделал Наполеон. В реальности. И заберем сейчас артиллерийские орудия, которые наверху установлены. Все, Блюхер, тебе не жить. Отлично. Вражеский командующий убит. Герхард фон Блюхер. Ну что, прорвали мы позиции. Блюхеру убит. И, в общем-то, мы победили, наконец Фух, наконец-то мы победили. ⁇ Мою, как я эту битву долго играл. Просто капец. Я несколько раз переигрывал, потому что, ну, реально жесть Тут сложно сыграть, не знаю, заранее действия вражеских войск. Заходим нашу пехота еще сюда. Давайте-ка нам центрально вот это поле. Линейная пехота, становитесь по бокам. Ой, наоборот, точнее, да. Хотел сказать, легкая пехота, становитесь по бокам. Гренадеры и линейная пехота где-нибудь на центре вот здесь. Устанавливайтесь, защитим наших э, шассеров, потому что видим, что они на шассеров краски и сагрились. Но мне кажется, уже их ничто не спасет. Всего три отряда имеется у врага на карте, у нас же целая куча еще солдат. Давайте вниз. Или не, давайте нападайте даже на них. Да, да, да, отлично. Хорош. Хорош, влетели, прям вообще отлично. Всех убили. Так, еще имеется внизу какие-то гренадеры, я смотрю. Ну нам вообще на них пофиг. Так, э, что тут за <смех> снаряды пролетают, ребят, Это поосторожнее. будем их атаковать. В атаку. Отлично. Все, все войска отступили. Наполеон одержал победу при линии. И, в общем-то, все прекрасно для нас сложилось. Давайте продолжим еще. Можно вот эти войска добить. Ну, как, добить? Пострелять по ним. На самом деле мы, конечно, добить их не сможем. Просто кавалерию послать туда неохота. Это все, что ли? Это все, что вы смогли сделать, один залп. Брать Ладно, фиг с ним. скоро закончится, моей. Да, это точно. Два раза больше потери у Блюхера, плюс сам генерал или фельдмаршал погиб. Ну что, ну что. Остается финальное сражение при Ватрло. Наконец, то самое сражение, которое нам нужно победить. Причем сначала я буду конечно играть за Францию, потом сыграю еще, чтобы закончить полностью все сражения за Британию. Ну а с вами Веном был, не забывайте ставить лайк и подписываться на мой канал. Всем пока, удачи!